Вы хотите стать успешным и много зарабатывать. Обучение в МВУ поможет изменить вашу жизнь к лучшему. Вы хотите быстрее строить карьеру? МВУ поддержит вас в этом. Помимо основной образовательной программы вы сможете пройти тренинги по профориентации, трудоустройству и построению карьеры. Ну, а если в ваших планах построить собственный бизнес, обязательно примите участие в программе по предпринимательству. Вы увеличите свою стоимость на рынке труда, обучаясь в МВУ. Только с нами вы сможете стать мультикомпетентным специалистом. В течение обучения вы получите дополнительную специальность на программе профпереподготовки и, по сути, преимущество перед конкурентами. Вы занятой человек? Дистанционное образование позволит вам совмещать учебу с работой. Кроме онлайн занятий с преподавателями, вам будет доступен образовательный контент в течение 24 часов каждый день. И даже если вы пропустили какой-либо вебинар, он будет доступен вам в записи. Учиться в МВИУ удобно и комфортно. Мы предоставляем справки вызов на период сессии. А защищать выпускную работу вы сможете по скайпу. Приезжать в МВУ не нужно. Мы поддержим вашу мотивацию в течение всего периода обучения. Учебные материалы и напоминания об онлайн занятиях будут в вашем мобильном. Мы заботимся о каждом студенте. У вас будет персональный куратор, который напомнит о важных этапах процесса обучения. МВУ ваш надежный партнер для получения среднего профессионального образования. У наших учреждений есть бессрочная лицензия и государственная аккредитация. С нами вы получите качественное образование, подтвержденное дипломом государственного образца. За 26 лет на образовательном пространстве России мы вывестили 65 тысяч довольных выпускников, квалифицированных специалистов. Вы получите современные практические знания, которые сможете применить в своей работе уже в период обучения. Для этого мы ежегодно актуализируем наш контент под конкретные требования работодателей. Поэтому в ваше обучение дойдет максимум практических кейсов. В МВУ вы можете выбрать любую специальность, актуальную для вас и вашей карьеры. У нас есть гуманитарные и творческие, юридические и сервисные, экономические и IT-специальности. Мы готовим специалистов под любой сектор экономики. Учиться в МВЮ удобно и интересно, перспективно и престижно. Поступайте в МВЮ. Давайте учиться вместе.